Всем привет! Меня зовут Валентина Барбаказа, я таролог, нумеролог и человек, который занимается вопросом отношений. Я думаю, что те, кто на моем канале не первый раз, вы знаете, что э, я обещала как-то в одном из своих видео, что э, познакомлю вас с одной уникальной девушкой, которая у нас действительно относится к близнецовому пламени. И, Хочу сказать, потому что это будет, в чем удивительность, в том, что это не, это человек практик, человек, который занимается эзотерикой на очень высоком уровне, да? и сегодня вы увидите немножечко такой совершенно другой ракурс тема близнецового пламя, я думаю, что многим из вас будет интересно, многим из вас будет полезно эту информацию послушать, потому что очень-очень многие приходят с этим вопросом, думают, что а, близнецовое пламя – это вечная любовь, которая, ну, ну, такая, знаете, 3D-шная, будем так говорить, когда есть а, общая семья, есть какие-то общие поездки. То есть вот именно любовь не в том понимании, в котором она есть. Безусловная любовь – это немножко другая любовь, это не та, которую мы с вами привыкли все а, читать в книжке, смотреть в кино, ну и, может быть, как-то осознавать. Любезно согласилась Майя, потому что, конечно, тема такая. Тем более у нее близнец достаточно известный человек, как я вам уже и говорила. Вот. И она любезно согласилась ответить на некоторые вопросы. Если у вас в процессе нашего общения или после просмотра этого видео будут какие-то вопросы, вы их задавайте обязательно. И Майя тоже на них ответит, я думаю. С радостью. Да. Приветствую еще раз. Но я очень рада, что мы Валентина все-таки нашли время и возможность да, да. в нашем тесном графике записать это видео, потому что оно будет очень полезным да. и познавательным, потому что для людей, попавших в эту ситуацию, я уверена, очень много вопросов и очень много страхов, потому что не всегда осознаешь себя адекватным и иногда думаешь, что есть какие-то проблемы. Да, у человека проблемы в голове только, когда выясняются. Да, понятия, с чего начнем, что вы хотите узнать для начала? А, ну, вначале вот как пришло вот это осознание, что вот он близнец. Где-то примерно год назад я стала очень э, тесно увлекаться э, рейки-практиками. И прошла первую ступень посвящения, и меня буквально затянуло в мир э, медитации. Я практически 5-6 месяцев на ночами вместо того, чтобы спать, медитировала. И в одной из своих медитаций, когда я уже, видимо, достигла определенного своего уровня и мои вибрации повысились до необходимого, ко мне в медитацию пришел образ человека. <связывая> я спросила своего высшего я, кто этот человек и почему он здесь. Она мне объяснила, что это мой пламени близнец. Я немножко была в шоке от увиденного, потому что... Я сначала не узнала этого человека, и когда мне сказали, кто это, я была в шоке. У меня был процесс отрицания, потому что некоторое время я на это немножко скептически реагировала, потому что, что было понятно, я не отношусь к той категории mm -hmm. людей, которые идола поклоняются, увлекаются определенными вещами, там обклеивают стенки своими любимыми идолами, и yeah, э, артистами, артистами и, разные, и так да. далее. То есть я такими вещами yeah. не увлекаюсь совершенно. Это не мое, ни в какой форме. Даже в молодости это было совсем под табу для меня. Поэтому это было страшно для меня. Ну да, когда ты видишь вообще в медитации известного человека, немножко кажется, что с собой что-то не то, скорее всего, это так и будет. И э, после этого я как-то стала интересоваться этим вопросом, что это такое, стала изучать э, направление. Э, наткнулась на одно из познавательных видео у ваших, Валентина. Спасибо. После Супер. чего э, решила все таки делать матрицу и как-то разобраться более глубоко и в нумерологии, за что вам очень благодарна, было очень интересно. Обнаружила много м, вопросов, которые требуют доработки. Угу. Вот как-то так все это странно началось. Да. Я хочу сразу забежать вперед. Когда я слушала Майя на историю, да, и я вообще всем вам очень благодарна за то, что вы пишете мне свои истории, рассказываете, да. Может быть, не всегда могу всем ответить, но... Это была история, знаете, я как раз в этот момент прочитала очень интересную книгу, думаю, многие из вас ее знают, да, Агния Лала, я хочу, чтобы ты меня помнил. И когда мне рассказывала майскую историю, да, ну это, конечно, не секрет, что я уже ее историю слышала, просто мы хотим, чтобы вы еще и послушали, да, и уже знали, что это такое. она была, знаете, такой вообще, что человек, ну, вот один в один все это происходит, как вот написано в этой книге, да. И я постоянно спрашивала Майя, «Май, ты читала эту книжку? Она говорит, нет, я вообще не знаю, кто это. Я говорю, нет, нет я знаю я знаю этот, я смотрела блог этой девушки, да, там этой женщины, я смотрела, но я как бы я не знаю ничего. И вот эта вот история, она настолько меня прям захватила, почему? Потому что там, если кто из вас читал, то вы очень много чего увидите, вот именно в майной истории похожего на книжку Лалы -Ла». Акни. Я ни в коем разе ее не рекламирую, просто хочу сказать, что для тех, кто книгу эту читал, то скорее всего на это обратят внимание. Да? Хорошо, Мальчика, а как дальше? Вот, расскажи нам, как было дальше? То есть вот ты этот образ увидела и какие взаимодействия, да? То есть что это тебе дало? Да? Ты, вот... Продолжилось все тем, что я, поскольку медитировала на постоянной основе, у меня было, как правило, то есть, когда я приходила с работы домой завершался свои делами, я ночью предпочитала вместо сна заниматься медитацией. Uh -huh. И с того дня, когда я видела его образ, и последующие полтора-два месяца этот человек просто постоянно приходил ко мне во время медитации, он просто находился в том пространстве, где я была. Я его видела, он был всегда с закрытыми глазами, или сидел рядом, или находился в таком полуанамбиозном состоянии. Мы с ним не общались. Единственное, что я могу сказать, поскольку я эмпат, я могла ощущать его эмоции, его психоэмоциональное состояние, что он уставший, что ему тяжело, что есть определенные сдавливающие психологические факторы. Но кто сейчас не уставший после тяжелого рабочего дня, у всех свои проблемы? Поэтому я на это особого внимания не обращала. Uh -huh. Спустя какое-то время, на одну из медитаций, когда я пришла, я увидела, что человеку явно плохо. Uh -huh. То есть он не сидел, не стоял, он просто лежал. Uh -huh. в таком бессознательном состоянии, и то, что было удрячающим, его энергетика, которая раньше, допустим, я не замечала, она была адекватной и нормальной, я увидела, что она была таким темным фоном, чувствовала, что какое-то такое тяжелое состояние, я не могла считать ни его эмоции, ни его внутреннее состояние, он дышит, не дышит, uh -huh. и наступил такой внутренний страх, что с человеком что-то происходит, что ему нехорошо. И uh -huh. я постаралась как-то со своим бывшим я как бы uh -huh. самодействовать, Наверное, понять, что происходит. Мне получила ответ, что у человека очень низкий так энергетический заряд, что ему нехорошо, что он в дефиците и практически ему критическом ему нужна помощь. Мне нужно было какое-то резкое решение, я была расстелена в тот момент и испугана. Поскольку я занималась только рейки, практиками и не владела никакими другими методами, я решила, надо что-то сделать. В рейке есть закон, что без дозволения человека вы не имеете права вторгаться в его энергетику. Я понимала, это все единственное, что мне пришло на ум в тот момент, я села рядом с ним, приподняла его, чтобы он просто облокаживался мне на плечо, и проговорила медитацию и начала процесс медитации так, чтобы гармонизировать пространство вокруг меня, в моей ауре, тех людей, которые находятся в этой моей ауре, предметы и так далее, и так далее. То есть... И начала процесс. Была очень тяжелая медитация энергетически не подавался. Результат был хороший, в плане то, что человек наконец-то вздохнул, я стала ощущать его присутствие. Uh -huh. И на второй день, когда я уже пришла повторно, все было нормально, так скажем. Единственная разница, uh -huh. которую я заметила, что после этих моих медитаций, первой же медитации, у меня появилась связь с этим человеком. Uh -huh. То есть я Постоянно чувствовала в течение рабочего дня, куда бы я ни шла, его присутствие. Как будто человек, вот сейчас вот здесь рядом находится, mm -hmm. его мысли, его чувства, физические ощущения, психологическое состояние, даже боль. Mm -hmm. Ну вот, мне интересно, как, вот, допустим, ты это все чувствовала, а как подтверждение где-то находила подтверждение того, что это не твоя какая-то больная фантазия, да, что ты себе придумывала что там. да, в этом состоянии пробыть, разумеется, не смогла, потому да. что не люди любопытные. Да. Я все-таки решила поискать этого человека по соцсетям и надеялась, что я его найду. Я его нашла. И по датам и обстоятельствам, которые происходили, я отследила по его ленте события, которые дали подтверждение, что да, в тот момент были определенные психологические нагрузки на человека, что вызвало вот этот весь процесс, который совпал. Ментально, угу. в тот момент, во время моей медитации. И в дальнейшем, как ты с ним как-то как ну, дала понять, что ты, так, допустим, с ним имеешь ментальную связь? Или как вот произошло? Как, на каком уровне? Как вы с ним стали общаться, может быть? Или вот как это все происходило? Я все-таки решила зарегистрироваться на эту социальную сеть. Э, и угу. подписалась на него. Э, стала смотреть, как, так сказать, продвигаются его жизненные процессы. Ставила лайки, когда что-то нравилось. Могла поздравить с какими-нибудь событиями, если кто-то поздравлял и так далее. Ну, была как бы теневым наблюдателем и не вторгалась в его пространство, uh -huh. особенности. Потом, через некоторое время, я сейчас не могу точно сказать, какой-то промежуток времени был, но я заметила, что... Я тоже выкладывала свои сторисы, свои фотографии, когда я где-то бывала там, на местах силы и так далее. И заметила, что вроде бы его и его фотографиями, текст каким-то образом синхронно отвечает на определенные, так сказать, события, которые были у Но меня. Ну, вы не были подписаны. Нет. Ну, то есть ты была, допустим, а он нет. Нет, нет, никак, никак, не никаким не образом, угу. только я. Угу. Um, и я сначала подумала, что вот опять у меня начались какие-то сомнительные процессы, я стала в себе сомневаться. Угу. Когда уже прошло еще некоторое время, я уже увидела, что стала писать уже прямые какие-то вопросы, получать более прямые ответы, и я поняла, что мне уже не кажется, что все-таки какой-то Контакт Он налажен, хоть он немножко похож на какую-то полутелепатическую связь, uh -huh. но он все-таки как-то присутствует. Uh -huh. Для меня это было очень шокирующим и непривычным, потому ну, что да. я таким образом никогда ни с кем не знакомилась. И, и тем более с известным человеком, который, ну, это человек, на минуточку, очень известный, хороший хороший и всемирно известный, да, то есть, ну, естественно, мы не будем говорить, как его зовут. Хотя он как? знает о присутствии, и о, том, о существовании Нет. своего близнеца уже, да, немножко так я забегаю вперед, чуть-чуть там -чуть приоткрываю завесу. Да. Что бы вы хотели еще узнать? Я бы хотела еще узнать, как он реагировал вообще вот на то, когда он узнал, что ты присутствуешь в его жизни, что ты как-то, насколько я знаю, у вас есть очень такая сильная связь, ты помогла ему во многих ситуациях, когда ему было плохо, когда у него был какой-то эмоциональный сбой, когда ему нужно было принимать участие в каких-то, ну, давайте так это назовем, там, выступления, да, допустим, ну не будем как уходить глобально, чтобы там, не раскрыть человека, <связать> нельзя этого делать, то есть вот эм, какие-то, может быть, такие моменты интересные, какие-то события, какие-то истории, да, когда вот тоже это проявлялось, вот как что-нибудь такое вкусненькое, Надо, расскажи. Ну, его реакция, конечно, на то, что когда я стала объяснять, что мы пламенные близнецы и, э, и так далее, это был, конечно, шок и отрицание. Угу. В большинстве есть, случаев люди сделала. на это очень скептически yeah. реагировали. В принципе, я сама на это скептически реагировала и так далее. И это больше потом стало походить на определенную игру, потому что человек на это все реагировал манипулятивной точки зрения. И вот здесь я хочу подчеркнуть тот момент, что очень многие девочки, в большинстве случаев, потому что они более интерактивные, быстрее реагируют на вот эти все процессы, понимая, что вами близнец перед ними, они начинают погружаться в мир, им кажется, что перед ними сказка и уплывают в мыслях и фантазиях, что все принц на белом коне. Да. Такие вещи делать нельзя, потому что в первую очередь вас сразу затянут зависимость. Как только человек заметит хотя бы на секунду, на мгновение, что вы попадаете под его манипуляцию или под какой-то его интерес, с вами начнут очень жестко играть. Что, в принципе, в тот момент и началось, потому что а, он посчитал, что я какая-то глупенькая странная девочка со своими да, сторонами. Да, да да, угу, с специфическими отклонениями угу. Психологическими, угу. и он решил с этим поиграть и использовать, ну, скажем, в своих, своих интересах. Угу. Угу. Но на самом деле этот процесс был очень важным почему? Потому что мы про близнецы для друг друга вытягиваем на первый план. Именно наши подсознательные страхи и многие непроработанные кармические вопросы. И он подсветил своим поведением именно те мои проблемы, которые в дальнейшем я стала а, семимильными шагами решать. И в чем мне помогла очень сильно программа Валентины по нумерологическим вот матерцам. Да, я... Деньги мы пришла, пришла по мне, мы тоже начали. Работать еще Мы и Мы увидели много вот этих вопросов, совпадений, и это программы. было самое тяжелое. Поэтому обращайте внимание на вот эти все вопросы. Вот да. это было самое тяжелое, скорее всего, потому что когда ты начинаешь осознавать, что то, что для тебя ценно, важно, и ты считаешь, что ты что-то нащупал и так далее, ну, в большинстве случаев люди это не понимают. Да. В большинстве случаев почему-то все думают, что близнецовые пламена – это как раз… Вот, я почему все время пытаюсь это донести до всех? что близнецовые пламена, они встречаются для более глубокой такой, понимать, деятельности, да, это не про простые какие-то земные отношения, что близнец входит в жизнь человека для какой-то глубокой проработки, для того, чтобы показать ему не напрямую, как это может быть в кармических, да, допустим, отношениях, когда тебя там, как, ну, грубо говоря, тыкают носом, нет, близнец, он это все делает, даже не осознавая, что он как-то влияет, да, на нас, и мы начинаем меняться, да, то есть вот в твоем случае, насколько я знаю, пошла какая-то вот именно проработа твоих каких-то кармических программ, то есть он как бы не, то есть человек просто на ментальном уровне появившись, да, очень сильно повлиял на изменения личные. Я да? даже хочу добавить, сейчас я, я с сегодняшнего дня, спустя почти 10 месяцев, как этот весь процесс начался, я Могу сказать только одно, что это очень правильно, и высшие силы точно знают и понимают, почему происходят встречи в том тем или ином способ, и они вообще не происходят. Okay. Потому что в моем случае, к примеру, если бы я встретилась с этим человеком физически, и те встречи, которые были назначены и не случились, а по той или иной причине, они бы не принесли ничего хорошего, потому что... Попытки, Было... были были попытки были да. попытки, потому что он были. пытался назначаться со мной встречи, да. а потом сам не прихватил, я даже скажу больше, за мной следили. Да. Следили, где я работаю, что я делаю, говорила ли я правду ему и так далее. То есть это была полноценная слежка. Да. Mm -hmm. И длилась она не один день Просто хочу сказать, что Если что-то происходит тем или иным способом Не стремитесь нарушить какой-то процесс Не стремитесь устроить какую-то физическую встречу Потому что в человеке в тот момент Еще не проработаны те качества, эти форматы И скорее всего вы друг друга не просто не поймете И не сможете исполнить свои предназначения Перед друг другом Вы еще очень сильно поругаетесь И наломаете море дров Да, да Вот Пожалуйста, я вас очень прошу, очень внимательно, да, еще раз пересмотрите это видео с самого начала, да, и уловите, вот, есть близнецы, понимаете, как, все-таки я все равно пытаюсь, все равно мне такая вот прям, видимо, какая-то миссия донести до вас, что... Не нужно думать о том, что если я привлеку к себе вот близнецовое пламен, что это просто для отношений. Отношения Отношение с близнецом может произойти, на, и воссоединение с близнецом может произойти только в том случае, если вы оба духовно развиваетесь, да? Вы должны быть на очень высоком уровне для того, чтобы это воссоединение произошло, это крайне редкий пар. Но вот Мая она яркий представитель того, что, действительно, эм, во-первых, человек ушел из и дальше в эзотерику расскажи, там, ты, я, потому что ты сколько знаешь, что ты еще больше, э, и даже твой близнец начал там э, да. уходить во все эти темы, потому что, ты, на ментальном уровне, не на уровне общения, вот как мы сейчас с Майей общаемся, то есть там весь процесс идет именно на ментальном уровне, я стала погружаться еще глубже в рейки, потому что я поняла, что это энергия, которая до конца еще не понимаю, Я стала изучать дополнительные направления, там направление денег, направление луны женской энергии. И это выявило еще дополнительные непроработанные вопросы, которые у меня были кармические, mm -hmm. особенно по женской энергетике. А именно оказалось то, что то, что у моего близнеца переизбыток женской энергии, mm -hmm. а у меня переизбыток мужской энергии, mm -hmm. мы через друг друга, через свои неправильные поведения и отношения друг к другу, именно подсвечивали те самые вопросы, которые требуют по сей день доработки с обоих сторон. Mm -hmm. Mm -hmm. Плюс, кроме этого, всего я также погружалась в рунику, также погрузилась в тарологию и так далее, и также хочу продолжать и гипнотерапию, и регресс. Мне yeah. это все интересно. И я единственное поняла, что в какой-то момент, когда я попала под манипуляции. Хотя я их полноценно осознавала, и тут был очень интересный момент, в плане того, что я все таки воспринимала этого человека под призму того своего осознания ментального, которое было. И мне казалось, что то, что я видела и ощущала ментально именно как эмпат, это именно тот человек на самом деле. Любой человек в современном мире, он проецирует и показывает себя под теми субличностями и эго, которые в нем присутствуют. Поэтому я заметила, что это меня очень сильно затормозило и практически заставило допускать ошибки, когда я должна была вести себя четко, адекватно, хотя я знала все правила поведения. Я попала под вот эту зависимость. И вот я очень хочу попросить девочек быть более внимательными в этом вопросе и не подаваться эмоциям, потому что в этот момент, когда вот происходят такие встречи и коммуникации, по интернету или как угодно. Самое главное – трезвый ум. Вы должны всегда отходить в сторону и осознавать, какие эмоции вызывает у вас ваш партнер, и какие эмоции вы вызываете у него, и анализировать эти эмоции, потому что они ключ именно к тем вопросам, которые вы должны решать. Вот, моя хорошая, такая у нас вот история сегодня. Если какие-то вопросы у вас еще есть, да, мы вопросы Майя еще ответить нам, и, может быть, мы запишем еще видео для вас, потому что эта э, тема очень глубокая, и у Майя много интересных процессов происходит, много интересных событий происходит э, во взаимоотношениях со своим э, близнецом. Э, поэтому задавайте ваши вопросы, пишите, а мы на них ответим. Я вас очень прошу, мои хорошие, не нужно а, притягивать к себе то, чего нету, не нужно придумывать себе то, чего нету. Если вам действительно хочется разобраться в настоящий, допустим, это ваш близнец, или это ваша родственная душа, а, во-первых, есть очень много видео на YouTube, посмотрите. А, посмотрите мои видео, в которых я тоже рассказываю свои истории, да, почему рассказываю простым языком, чтобы было понятно, чтобы было легче, да. И а, я могу сказать, что мне очень приятно, что мне судьба предоставила возможность действительно пообщаться с настоящим близнецом, да, то есть с человеком, который, ну, я просто, ну, более глубоко, конечно же, знаю всю эту тему, историю Майна, ну, естественно, все рассказывать, ну, невозможно и нельзя, но есть какие-то моменты, на которые еще моя время нам свое уделит, и если у вас какие-то к ней есть вопросы, пишите, и мы запишем для вас еще одно видео.